Я женщина, и я непобедима. Меня нельзя ни починить, ни поломать, не представляет ни один мужчина, какая сильная его жена и мать. Я женщина, и я одна из многих, кто правит миром за мужской спиной. Я женщина из преданных и строгих, и в кошке мышки Не играй со мной, я женщина, и я благословляю. И проклинаю тоже, тоже я. Нет, что вы, мужем я не управляю. Над ним один лишь Бог и Судья. Я женщина всего лишь, не богиня, но разве что совсем-совсем чуть-чуть. Я женщина, мужчина и не рабыня. Служу лишь Богу, но не в этом суть. Я женщина, меня нельзя касаться ни грязной мыслью, ни чужой рукой. Я не хочу грешить и оскверняться. Я женщина, я родилась святой. Я родилась и мудрой, и безгрешной. Не разрушайте эту чистоту. Хочу остаться доброю и нежной. Хочу нести любовь и красоту. Бог создал женщину желанной и красивой. Ее предназначение — любить, учить добро и делать мир счастливым. Позвольте же и мне такое быть. Я женщина, и я непобедима. Я дочь, жена и любящая мать и только выдающийся мужчина способен силу женщины понять.